добрый день брюки из заказмша для женщин это у нас 48 размер я не знаю как вам сказать но тактильно это что-то потрясающее. естественно это не кожа это ткань но очень очень мягкая очень очень мягкая Такие прострочки. Они идут прошитые стрелочки на резинке. И вот это у нас 48 размер. Сразу скажу, они большемерки. Сразу скажу, они большемерки. Вот. Но по ширине. Потому что длина идет на метр семьдесят. Все вещи... Фаберлики шьются на рост метр семьдесят. То есть, если вы выше, они вам будут как бриджики. Вот, Они у нас трех цветов. Синие, изумрудные и песочного цвета. Насыщенного такого песочного, бежевого. Очень красивые. Вот. Ссылка на магазин под катом. Заказывайте. Радуйтесь. Очень мягкие. Осень в них будет потрясающая.